итак всем привет сегодня мы с вами начнем рассматривать новый индекс и он теперь для нас наверное будет еще интереснее это индекс американского рынка dow jones и составные его бумаги постараемся сегодня быстро рассмотреть <coughs> ну и смотрим первое 3м МММ MMM. так называемая МММ MMM. издалека издалека смотрим на месячном графике 3М имеет очень высокий потенциал роста который уже близко к четвертой волне но я напоминаю всем, что мы в своем анализе исходим из теории о том, что импульсная волна состоит из пяти волн и коррекционная состоит из трех волн. Общий вид волновой структуры. На данном графике мы можем с вами наблюдать эту импульсную волну. Раз, два, три, четыре, пять. Это, скорее всего, импульс в третьей волне. Вот тут вот. <coughs> красивая картинка. Это у нас импульс в третьей волне. Давайте мы его пометим как пятиволновую структуру. Раз, два, три, четыре. Три, четыре и пять. Вот И все это <coughs> у нас происходит, возможно, в большой пятиволновой структуре. Где 0? Где-то здесь. 1, 2, 3. Сейчас идет развитие 4. И там, где-то вверху, возможно, будет 5. Итак, сейчас мы вошли в коррекцию 5 волны по 3М акциям. Это. Для упрощения мы берем а, коррекцию трехволновую. А, Б и где-то здесь С. Если мы посмотрим с вами на исторические графики, то в принципе, в принципе, но вот на первой волне не так заметно, хотя может быть и так. давние волны <coughs> вот не такая давнишняя волна то есть была крутая <coughs> а, <coughs> а от нее отскок b и быстрая с может здесь будет также но надо обратить внимание что в данном случае волна с не добивала низа то есть скорее всего где-то вот в в предыдущих коррекциях акции 3 м надо будет искать точки для входа в этих вот уровнях, но это касается конечно вот так вот правильно нарисовать, вот так вот. <coughs> так что может быть и сюда придем. В любом случае у нас уже обозначается какая-то волна б которой характерно постоянное боковое движение и прохождение через э, линии баланса да, зависание в этих линиях баланса <coughs> И, собственно говоря <coughs> может быть картина такая что когда мы смотрим ближе да что мы вошли в а b c трехволновую структуру только внутри волны а где-то эта волна А закончилось а может быть и нет так а я смотрю у меня пропал индикатор индикатор индикатор индикатор аллигатор аллигатор фрактал, чудесный осциллятор нет спасибо <coughs> Угу. что-то я добавил каких-то индикаторов которые запрещены кстати, а Ды -ды -ды -ды -ды -ды. <coughs> ну да не так это страшно сейчас попробуем на другом графике посмотреть american express Переходим на American Express. American Express. Так, так, так. Уходим с вами в первый, значит. Ну, у нас, собственно... индикатор прошу прощения информация порядок слоев настройки у нас фракталы аллигатор у нас два индикатора а где третий -то? а вот фу ты господи надо было просто дважды щелкнуть внизу тогда появился у нас третий индикатор здесь картина в American Express немножко интереснее. Интереснее. Э -э первая волна. Вот это, кстати, ее вершина. Вторая волна. Пошла третья волна. И это, возможно, повторение вот этой вот штуки. Волна Б в третьей волне причем появилась у нас да хотя ну вот да если эту новую вершину считать <как> она немного пробила максимум да что это появилось следующая волна Ой, появилась дивергенция в волне b Просто покажу характерную структуру. Вот у нас волна А, вот у нас волна Б и вот у нас волна С. При этом коррекция весьма и весьма глубокая, что не есть, наверное, хорошо. Но направление рынка сейчас в данный момент строго вверх. Волна Б уже очень, если это волна B, а не пятая волна, да? Но она имеет дивергенцию из третьей волной. Хотя коррекция на третьей волне была совсем другого характера. Может быть, здесь я неправильно рассматриваю а, фигуру. <coughs> это не столь принципиально, потому что мы смотрим на сегодняшний день и пока не знаем как будут развиваться события мы можем взять за основу вот эту коррекционную волну либо рассмотреть а, другой вариант который был здесь вот эту коррекционную волну сейчас мы спустимся на более глубокий таймфрейм и посмотрим что мы здесь увидим. а видим мы здесь что может быть, вот это она и, и есть. Но не факт. Потому что в этой коррекции, если вы обратите внимание, вот она трехволновая структура. Потом волна B и за ней волна C шла. Раз, два, три. Как я это вижу. Пятиволновая была B и трехволновая C. Трехволновая. Здесь же вот она трехволновая. АВС. Хотя в тот период времени, возможно, это была просто большая первая волна. Вот это если это была третья, четвертая, то пятая, потом трехволновая коррекция. И сейчас новый подъем. В общем-то, это надо смотреть <coughs> более внимательно и глубоко. Как понимаете, исторических данных, по крайней мере, по American Express гораздо больше, чем по всем тем бумагам, которые мы рассматривали раньше, и здесь как бы интереснее разбираться. Но да, это не суть. Нам сейчас нужно понять, что происходит вот в этой вот штуке последний а в этой последней штуке мы либо идем волну b после трех волновой а либо это у нас идет пятая волна как бы вот два варианта идем на неделю смотрим что на неделе мы видим а на неделе мы видим что у нас была третья волна и, возможно сейчас пятая волна вот в этом вот восходящем потоке идет преодолеваем какие-то значения а, вот эти вот высоты да и потом возможно мягком начнем разворачиваться причем развороты в этом в этом инструменте если вы обратите внимание они но ну, довольно неплохо видны да? Хочу еще обратить внимание на тонкость, какую, что вот для этого разворота будет характерно падение, если это волна C, то мы пойдем примерно вот в эти уровни, если не ниже. ну это как бы первый уровень, да. а вообще мы можем пойти и куда-то вот сюда, вот в эти уровни, то есть у нее глубина коррекции может быть очень и очень приличная. Но вопрос, конечно, сейчас в том, что делать сегодня с этим, с этим инструментом на рынке. Да, по сути, я бы ничего не делал. Я бы подождал, что будет вот из этой картины развиваться. Потому что, если мы повторяем вот эту вот штуку, да, то, как минимум, нас ждет глубокая коррекция, да. после которой, возможно, есть смысл присмотреться к этим акциям. Ну вот есть такая тонкость да хочу обратить ваше внимание на то что надо понимать в какой волне в каком движении вы находитесь потому что входя вот в эти акции допустим здесь и если наше видение мое то есть видение окажется верным то может получиться так что после 110 долларов вы будете иметь 50 я дивиденды отключил. но можно было посмотреть, я думаю, что там не такие высокие дивиденды, чтобы пересиживать 50% просадку. С другой стороны, если ваш бюджет позволяет, вы можете купить здесь акции, потом по мере их падения на целевых уровнях докупаться, причем ну, в разы больше. Да? И при, в тот момент, когда акции начнут э, расти, ваш инструмент начнет расти в цене, тогда вы окажетесь в профите. Но это вопрос очень долгой перспективы работы с этим инструментом. Итак, переходим на следующий. Инструмент, а это наш любимый Apple. У Apple 0,73 цента дивиденды. январь э, февраль. Уже были ноябрь, май. Так, февраль, май. август ноябрь ага, то есть у них целая цепочка ой, дивидендов. прикольно И этой штуки я не знал значит, наблюдаем вот за этими картинками да. если где-то там внизу было четко видно волны А, Б, С то на более ä, высоких уровнях эти волны ABC уже просматриваются гораздо гораздо хуже. Хотя, в принципе, вот их можно видеть. И <coughs> что интересно, каждый из последующих волн преодолевает, преодолевает наши линии аллигатора. И подозреваю я, но я могу и ошибаться, но и, и, и только подозреваю, что. Либо здесь у нас было окончание всей волны восходящего потока, потом ее коррекция, и следующая волна пошла с новым счетом волновым, Либо мы находимся в некой растянутой-растянутой третьей волне. Что, скорее всего, так и есть. Чем это может оказаться неприятно? Тем, что... Растянутая третья волна уже сделала раз, два, три пика. Как бы. Может быть продолжение дальнейшего роста. А может быть и сильный откат в предыдущие зоны коррекции. Сюда. И сюда. В четвертой волне. Вот так вот. При этом при растянутой третьей волне очень и очень могут быть равны первая и пятая волны. Тогда догадайтесь, где и кто окажется, если после этих коррекций пятой волны, рынок задумает идти вниз. Я предпочитаю не покупать акции, которые идут вот так вот вверх. Потому что непонятно ни дна, ничего не понятно. Не было коррекционных а, движений по бумаге. И ничего не, не ясно в ней. Допустим, вот здесь вот была коррекция. да, И после этой коррекции уже можно было говорить о чем-то. И ожидать каких-то уровней там делать какие-то попытки войти в акции теперь здесь опять есть коррекция да? давайте в нее глубже посмотрим эту коррекцию то есть у нас а b и c должна сформироваться сейчас у нас есть вот мы смотрим на предыдущих кстати, коррекции здесь в недельной графике она читается 1 2 3 4 5 5 волновой структурой по крайней мере здесь что бы это значило что бы это значило что бы это значило скорее всего неправильный счет и здесь было раз два три волны а это просто четвертая и пятая в третьей волне ну, собственно, и здесь-то надо ждать тогда нам трехволновую, а трехволновую коррекцию. Ты где-то здесь, где-то здесь. Вот после того, как мы увидим это коррекционное движение, оно уже добралось до предыдущих уровней. вот куда приходили прошлые коррекционные движения, да? И может быть, что, да, это восходящий поток. <coughs> Опять же повторюсь, что это может быть восходящий поток в волне пятой, которая окажется довольно небольшой. Но да это. Не суть. Смотрим, наверное, на сегодня последнюю бумагу, потому что в них разбираться жутко интересно по одной простой причине, что исторических данных гораздо больше. И бумагу можно проанализировать в том плане, что м -м, видно характер движения данного инструмента. Сейчас мы смотрим с вами Боинг, мы видим что мы находимся в третьей волне возможно это была первая волна обратите внимание что третья волна растянутая первая примерно похожа на пятую волну да то есть сейчас мы переходим в некую плоскую коррекцию возможно возможно переходим в плоскую коррекцию третьей волны и после этого будет небольшая пятая волна опять же после пятой после коррекции пятой волны будет смысл смотреть на эти ценные бумаги как мне видится вот где-то на этих уровнях что у нас по дивидендам 2 доллара то есть, по цене 300 долларов, грубо говоря, да, 2 доллара, это очень и очень мало по отношению к российскому фондовому рынку. У нас акции еще ну, невероятно недооцененные. Да? И, возможно, есть смысл на долгий период все-таки в русский рынок и частично присматриваться к американскому рынку. Итак, подытожим из сегодняшнего обзора. Мы вынесли, что что три вот эти бумаги, первые и в индексе Dow Jones, имеют очень резкий рост и, по моему мнению, приходят к некоторым своим вершинам после которых начнется коррекционное движение нужно смотреть за глубиной коррекции и этим коррекционным движением и после этого только принимать решение о покупке данных бумаг пока очень интересного не нашлось всем счастливо